Ой, я хотел бы спросить, а зомби-апокалипсис закончился? Скажи, да! Именно я его закончил! А, что? Давай я тебе просто покажу! Присаживайся! Великая битва, Солнцем миру, Если что, пол человечества умрело.